Привет, ребята! Сегодня я буду на редкость большим затупком, потому что я буду администрировать на серваке, на котором мне еще не доводилось работать админом. И я чисто физически не могу выучить все правила на всех серваках, на которых я когда-либо играл или же работал администратором. Конечно же, такие стандартные правила, как ННРП, НЛР, Фрикилл и так далее, я знаю так, что у меня от зубов они отскакивают. Но на каждом серваке есть какой-то определенный свод правил, которых нету на другом, и поэтому нужно пытаться выучить. Потом после перехода на другой сервак тебе нужно уже понять, то, что там эти правила, не работают и нужно учить новые. Ладно, что-то я слишком разговорился. Сегодня мы будем ловить нарушителей на сервере Big City Life. IP и группа ВК будут в описании. А тут есть кто-нибудь? За... Открой, я не знаю, про а. еще по стандарту. А, где Мальтон? А лицензию выдает кто-нибудь? Никто не сможет выйти. Там, блядь, ты высымушься оружие. Можешь собрать толпу людей из-за тебя, пожалуйста? <пистак> <yeah>. <по <пыт> вот не! Вот ня. Это был наемный убийца, мы это выясним немного позже, когда я открою логи, к слову, с логами такими я еще не работал, поэтому я немного туплю, не обессудьте. Я, конечно, понимаю, что это было, возможно, непреднамеренное убийство, может быть, он меня просто посчитал за его конкретную цель, он смотрит там раз, один двигается и второй двигается, расстояние до них уменьшается, ну вот, вроде бы он понял, кого нужно убивать, но все-таки ошибся. Я в таких случаях отношусь максимально с пониманием, мне нет смысла таких людей хуесосить, ошибаются абсолютно все этим более за эту профессию. У кого не было фейлов, скажите мне за киллера. Но нарушение все же есть нарушение. Это был фрикил в мою сторону, я не являлся целью заказа, поэтому просто наказание. <свист> а зачем меня убили и кто вообще? <свист> Наемный убийца, контендер. Иди. Вот он меня убил, а Для тех, кто админит давно и очень часто, я, наверное, покажусь за тупком. Но на всякий еще раз объясню для вас, как я вычислил конкретно то, что на меня не было заказа. Открываем сначала логи убийства, смотрим, кто вас убил. Потом открываем логи заказов. В том случае, если убили вас, вы в логах заказов выбираете свое имя, так вам покажет как раз-таки заказы, которые выполнялись конкретно на вас. Если на другого игрока, то вводите конкретно ник того игрока, которого хотите найти. Найди, ну, посмотри, я что за пошел. хит. Бля, логи немного неудобные для меня. Я им такими не пользовался никогда, в принципе. Я привык к другим немного. Правила профессии. Нажми на слово в таблице. А, кликабельно, да. Заебись. Шальная пуля-то, в принципе, не и не и 2.3. 30 минут. Заебись. Нхуя Что-то нехорошее случилось. Ультра хорош! Первый готов, я не понял, зачем меня убили. Ебать, тебе нормально на спине такой рюкзак носить. С кайфом! Охуенно. Хера тайник. А кто-нибудь его интересно может обворовать, не? По-моему, там пиздец. Вот, пожалуйста, так выглядит перепись населения на планете Батайск. На самом деле я нихуя не понял, зачем меня взяли, расстреляли, я даже до 10 раз не постучал. И сука, всего лишь 9 раз постучал в дверь. Я не понимаю, это, это это нормальная причина для убийства или че. Все время, что я записывал, я не мог даже дожить нормально до какой-либо РП ситуации или же какого-то происшествия. Я просто, блять, иду, меня убивают. Я стою, меня убивают. Я стучу в дверь, меня убивают. Я не понимаю, почему. Потом я смотрю на тех, кто меня убил. Это именно профессия. Потом смотрю правила этих профессий, общие правила, и понимаю, то что у них нет нарушений, они сделали все по правилам. Ну блин, я слишком много дохну. <рапрошу> <рошу> <рошу> Окей. Я просто в дверь постучал, <рошу> нахуй меня убил. Что это, блять такое вообще? Нихуя не понятно. 2 и три тоже. Окей, хорошо. Я даже с ними поговорить не успеваю. он меня убил. Пойду дальше работать бандитом, блядь, как бы это странно не звучало. Какого хуя кто... Кто, блядь, меня убил, ёбаный в рот? Что за хуйня? Я умираю, блядь, на каждом шагу, это пиздец какой-то. Маньяк, окей. Да, ребята, на каждом серваке свои правила. На этом же сервере манеку разрешено действовать абсолютно где угодно. Ну, при условии того, что там не будет свидетелей. Также на него в людных местах действует фир РП, если на него навели оружие. Помимо этого, на него накладывается следующее ограничение, а именно он не может выдавать свою личность и показывать, чем он занимается кому-либо. Если же будет нарушен один из этих пунктов в правилах его профессии, те, которые запрещены, то это будет нарушением правила нон-РП. Кстати, лицензию получить хочу. Три с Без проблем. И что Ничего лишнего. Бля, я, ну, поиграю хоть одну жизнь нормально. Мне, типа, очень интересно, я, я просто заебался умирать. Хуяся, защита, конечно. Достаточно редко у меня в ролике попадают нарушения помимо фрикела, нон-рп или же фридамага, а также НЛРа. Некоторые ребята подумают, что это не очень важное такое нарушение, потому что оно нарушается меньше всего. Ну окей, хорошо, поиграете вы на серваке, захотите зарейдить базу, а вы не сможете ничего с ней сделать, потому что она просто заблокирована пропами. Ни подвязки с фд и падом нету, ничего. По правилам сервера-нарушителю проб блока полагается бан, а также удаление постройки. Но я здесь немножко смягчил наказание, поскольку чел был адекватный, он нормально мне объяснил, почему он не поставил подвязку фд пад. Для тех, кто захочет докопаться, я предварительно проверил подвязку каждому пропу из этого проблока. Че за хату у агрессора интересная такая? Ничего не подконтрольно из этих пропов. Позашел в хату быстро. Без... Че? Нашел, разошел. А зашел 3. Окей, еще. Проходи, блядь, в хату заебал. А что ты орешь, толбоеп? Блядь, что? А потому что, блядь. Просто так. 3. Давай, 10 тысяч А, ну, окей. Да, сейчас знаешь, как А где моя защита? А, это не защита, это про блок был. Я тебя предупредил, просто ударил О, на первый раз. раз. Можно просто а, что случилось? Я просто хотел из того, что у меня второго кип поставить. У тут стоял минуту 3 точно. А, ну прости. сейчас сделаю? Давай. А вот че, с одного типа клана у вас и ники одинаковые, наверное. Да. Да. Типа он. Тебя соуса клана вырубает, берет что-то за хуйня? Да, не только, его убивает мне, а, -а, а что это за хуйня -то? Ладно, хотя, блядь, не моя забота Все время этого ПВП он отсиживается в конце, так скажем, этой кишки, переулка, назвайте как хотите. Кто играл на Даунтаун Титсе, наверное, сразу поймет, что конец этой кишки, где стоит как раз таки маньяк, он выходит прямо на улицу. То есть те, кто его видит на улице, они его прекрасно просто видят, что он держит, что он делает. Грубо говоря, он раскрывает свою деятельность, чего он делать абсолютно не должен. Это запрещено в правилах этой профессии. Но я, дурак, изначально подумал, что он нарушил ФРРП, потому что в логах далее его убьют из МП. 9 а он должен типа бояться оружия в общественном месте а на самом деле все вышло совсем не так они сначала начали драться на ножах с следующими после меня жертвами и потом впоследствии чел который дрался с ним на ножах достал оружие и пристрелил Моника. я вас немного разогреваю чтобы вы были в курсе всего что происходило перед тем как мы перенесемся как раз на эту разборку этой ситуации поскольку я немного дурак я начал админ разборку как раз с претензии в плане фиррп его там не было было другое нарушение а именно нон рп и чтобы это понять мне понадобилось потратить около 20 минут своей жизни а также это не обошлось без помощи других игроков или же администрации Именно так, наверное, и действуют маньяки в реальной жизни. Выходят на стрелку один на один и кричат «давай-давай, ебашься со мной на ножах». Ну да, действительно. Немного потом этот игрок начал говорить про то, что я специально доебываюсь до всякой херни. Ну разве это херня? Возможно, я и доебываюсь, но разве это херня? как нечестно! Здарова! Да, Здравствуй! Ты за маньяка в подворотне чела связанного убил? А, смотри в чем проблема. Пришли и убили меня. Ага, там двое было. Да, меня пришли и убили. А, тебя убили... Его. Тебя как убили то? МП9. Я его пытался достать. Понимаешь, он в нлр зоне был. Я его хотел убить. Искренне хотел. Он был в нлр зоне. А, Понимаешь? то есть он был с МП9, и ты все равно хотел его убить, да? не не не не не не не не не, не ты не понял. Пришли вообще другие. Но? Абсолютно другие. ждал, пока НЛР кончится, и убить его хотел. Ага, так, и дальше. что? Ну, меня... ну ты начала Пришли, с МП9, полез, правильно? Нет. Да, ну да. А, ну вот. И отлично, молодец. Что? Так. Пять. Что не так? В смысле, я могу нападать на людей, Л ⁇ Бог! Стой, повтори еще раз, ты меня сейчас за ФРП откидываешь за то, что я до чего сам по 9 напал? Так, подожди. Ну, Или сейчас стой? поищем, что у тебя еще? ФРП вроде бы. И, наверное, на НРП. за что, как? Заткнись, долбоёб, что ты Чу перебиваешь Чу меня, что ты орёшь, блядь, истеричка На меня боится оружие убить, в общественных местах, почитай правила А, да, стой, а ты по... чё, блядь, ну, а ты почитай только, я имею право убивать, во-первых, в общественных местах, если нет свидетелей, а во-вторых, на меня с ножами напали. Ну как, были лишь свидетели Кто, блядь, ты о чём? Я не мог его убить из-за того, что он в получал был, чел. Ты это понять не можешь? Меня не ебет. Ты с двумя челами пошел на смысл? улицу драться, а они тебя убили с МПД. Все нормально, у тебя Ферр РП. Да. Боже, ребят, я здесь ужасно туплю в этом парте. Я реально на серьезных щах говорю ему про Ферр РП. Хотя я объясняю ситуацию, которая относится к нарушению нон РП. Извините, через несколько минут исправим. Бля, Понимаешь, послушай, потому, не перебивай меня, ебаная ты... истеричка. Я тебе муд сейчас дам, хочешь? Все <эйзон> sort of... сказал. заговариваясь прости. никто ну, ты хотел с Челом подраться на ножах в присутствии другого Чела, будучи no. маником. Ты как? Нет, они оба на меня напали. Они оба на меня напали. Чел, который в нлр был, он вообще там в подворотне остался. На меня вдвоем с ножами напали. Чел они не считаются уже как свидетели, потому что как я их убью, если я мертв. Они меня Где убили. Где это написано? Это в целом, говоря, это... Говорят? Что в целом, говоря, это правила Конкретный пункт, да. покажи, где что так пишется. Правила, ты понимаешь, что много правил, которых просто не пишется? Ты понимаешь, тут много правил, которых просто не пишется? Не, ну типа, окей, я могу тогда придумать свою кипу правил и по ним наказывает на этом серваке, аргументируя это тем, то, что тут есть такие правила, которые просто не пишутся, в общем, своде правил. Нон-РП ходьба, нон-РП дыхание. Вот, если руководство его логикой вот такой, и тем, что он сказал, я могу реально выдумать эти правила, наказывать людей. Но делать я, конечно же, так не буду, я же не долбоеб. Во-первых, нельзя убивать В смысле, правил, человека, которые просто которые не закладыв... пишутся, в смысле, блять. Короче, ты мне хуйню какой-то Я да. сейчас да степну человека, который тебя убил, и уточню Привет, сори, что отвлекаюсь, у тебя РП какой-то процесс. Вот, как это было? Можешь мне объяснить? Получается, смотри, я в переулке уже убитый лежу. Там также в переулке еще чел стоит. Как после этого события развивались? Ты по, по логам его убил СМП-9. В смысле связанный? Но там был связан чел. Сука. Я уточняю, вот фрагмент с ситуации одной с ситуацией относительно. Вот за фонтана, который. С другой стороны, выход Бля. на эту. Как ее называют? На дорогу. Вы там дрались, получается. Потом я смотрю, по логам ты его убил с МП9. Как это проходило? Да, да, да, да, вот. Да, да, да! Вот! вот. И он короче. И... Вот черная, такая, это говорит, давай честно на ножах устроим битву. Мы пиздимся, ну... пиздимся, пиздимся, пиздимся. Тут худшее напечатано. А бля, запрещено Тебя выдавать дождаться? себя. Что? Но ты и себя выдал? Ты в открытую пошел драться на ножах да. на улице с челами. Еще раз. Я объясню. Прочитай. -то. Прочитай только что что ты еще раз прочитай перечитай. Запрещено, Пр... нельзя перечитай. выдавать да. себя. А как я выдал? Бля, ты в открытую пошел пиздиться на ножах с челами на улице. Ну и что, как я себя выдал? Действительно, ты себя никак Говоришь, не давай выдал. давай тех на улице и... Ну, я понимаю, но в любом случае это я не как... как я себя выдал-то? Не, ну ладно, Артурка, ладно. Ты нашел, зачем докопаться. Поздравляю. Хорошо. Я не нашел, я просто правила сижу, сижу изучаю, конкретно но параллельно не, не, не. с этим ты, я ты слушаю лишь бы то, как было. Ну короче, раздурлить что-то пошел. У тебя типа такая тема, докопаться до всего, Удачи. что видишь. По-моему, работа администратора как раз таки и заключается в том, чтобы ты подробно изучал какую-либо ситуацию. В данном случае это заняло около получаса. Мы это в простонароде называем докопался, доебался, прицепился, ну или же закрыл окно и стало душно. Я заметил одну интересную тенденцию за теми, кто не смог отмазаться от нарушения какого-либо или же выкарабкаться из навала просто претензий, вопросов и предъяв, касаемо какой-либо ситуации. Они изначально, конечно же, все Делают по накатанной Обвиняют администратора в том, что тот не знает правил Типа сиди, перечитывай Сиди, учи правила, как тебя взяли в администрацию Я вообще-то тут не виноват, я знаю лучше, чем ты правила Если админ неустойчивый То он, конечно, впадет в небольшой тильт Извиниться перед челом и отпустит Чел пойдет дальше нарушать А РП этого человека будет ограничиваться максимум Я пойду в переулке кого-нибудь бахну Ну или же как ребята из начала ролика Один прохуерит насквозь дверь тебе за то, что ты стучишь А другой тебя просто будет грабить Ну, классика в общем, что я хочу сказать, работа админа это не совсем легкая штука, нужно знать, какие правильно вопросы задавать, когда их задавать и кому во время какой-либо ситуации разговора по поводу жалобы. Более того, нужно пытаться мыслить более глубоко, ну конечно же в пределах разумного, особенно если ты играешь в РП режим в какой-либо игре. Да, я Ты тебя отпускаю. Молча, спасибо, что, что мне ли? прояснили. Я теперь понял, то, что у него не П, да. а конкретно запрет на выдачу себя. Да. Открытые действия за маньяка. Все, Ш... спасибо. Понят, открытые действия. Если бы я их обоих зарезал, то это уже не было бы раскрытие себя. Чисто в голове проиграй ситуацию. Ты убиваешь одного чел, второй остается. И он не достает оружия, не, уби... не, не убивает тебя ничего. Он убегает просто. Убегает при этом, запомнив тебя. Запомнив, естественно, каким образом имя над головой, но, да, я понимаю, но потом да, дальше, да, слушай, слушай, слушай. Вот ты говоришь, я докапываюсь, я просто анализирую ситуацию и рассказываю, как это лично я вижу. Запоминает тебя, ну, естественно, панику над головой, как это все всегда делают. Но они большинство, да. кто так делает, они аргументируют это в плане РП Вот особые приметы да, там, увидели. нож ты такой лицо, же да, там увидели. или же что-то еще, ну, голос да. примерно такой же. Но, вот. Но он рассказывает полиции, меня сажают. Да, сажают, но при этом ты все равно а, нарушаешь. Правила 4, нельзя 4, выдавать 25, себя Кстати, прочитай Пункт 4.25 Прочитай Кстати, да Я, я тоже люблю Челистать правила И пункт 4.25 Прочитай Пункт 4.25 Это ну, памятная да, игрока Да, 4.25 Сидит ли разрешено Не убивать 4 случаях Я им урон нанес Я имел нет, смотри, давай по-другому начнем А в чем тогда прикол? Подожди, стой, хорошо, Нет. я сейчас тебе прочитаю Свидетеля разрешено не убивать в четырех случаях Нет, Слушай, то, первое, убийство ли же ограбление да, Второе, нанесен урон свидетелю Третье, ты запугал свидетеля Четвертое, ты подкупил свидетеля Хорошо, вопрос Ну не понял, пизданул не понял. Ну, хорошо, пизданул не поняв Я тебе просто тогда вопрос задам Ты можешь меня не перебивать, окей? В чем тогда смысл при 4.25 играть за маньяка? Маникаж, наоборот, цель убивать людей. Я, я знаю, я всех убиваю, кого могу. Он за маника пошел в открытую драться с двумя ребятами на ножах на улице. Не безлюдное место, это дорога There's была, прямо там они дрались. Вот они прям тут дрались, они его... Убили получается, он себя выдал То, что он в открытую пошел махаться Не подумав о том, то, что даже если он кого-то одного убьет То он все равно оставит, может быть, даже чела, который сможет убежать И доложить на него в полицию, объяснив это тем, то, что он запомнил оружие, голос, особые приметы и прочее Маньяк действует так, чтобы его никто не видел, не замечал и не понял, что это конкретно он кого-то убил, правильно? Да, это ННРП Все, то есть вот это запрет на выдачу себя у правила профессии, это ННРП? Да Минус 40, 40 объяснять человеку жал, почему он виноват, а он отказывается. Так. Если ты видишь нарушение, ты выдаешь.